ребят всем привет вот пришло время заменить седла клапанов на буровом насосе nb4 которым я отработал уже достаточно много лет порядка четырех лет наверное, или пяти седла отходили хотел бы поделиться вот с вами информацией по седлам на самом деле вот Сегодня запчасти на нб 4 не так просто найти. Вот. И я искал на авито. И где только не искал, и в основном это какие-то посредники перепродают. Либо есть реклама в интернете, но по факту у этих людей в наличии ничего нету. Это какие-то заводы, которые готовы на заказ изготовить. Я вот нашел у одного человека вот такие вот замечательные седла. Он мне их выслал. И когда я их получил, вот транспорт на них прислали, я просто был приятно удивлен качеству ну, изготовления. То есть видно, что качество изготовления седла просто ну, на высшем уровне. Оно закаленное, и видите, есть даже вот эта вот метка, это проверка твердости после закалки что говорит о добросовестном отношении изготовителя к качеству своей продукции. Вообще, по инструкции на nb 4 рекомендуется использовать шаровые клапана взамен тарельчатых, когда мы используем тяжелые тампонажные растворы, либо вот буровые растворы какие-то. Да? Вот. И я на своей практике работал... На тарельчатых клапанах мне это не очень понравилось, потому что буквально вот подвисает, попадает какой-то мусор между тарелкой и клапаном, и сразу насос встает. С шаровыми клапанами такой проблемы практически нет. Очень-очень редко может какой-то камень вот так вот попасть сюда, и клапан может зависнуть, насос отказывает. А так в целом все работает очень хорошо. Вот, сейчас бы хотел показать вам, как я произвожу замену, как снимаю старые седла. У меня одно седло, представляете, пробило шаром насквозь. То есть я настолько запустил, что шар просто вылетел вот, э, насквозь, через, сквозь седло. И так, до такого, конечно, доводить нельзя. Вот, я сейчас покажу, как я их меняю. Замену седел произвожу вот таким вот съемником. Импровизированным. Это касаемо верхнего ряда. На нижний ряд нужно будет использовать более длинную шпильку. Вот хотел бы показать, до чего я довел старое седло. И через него шар вышел. То есть, когда я снял седло, вот этот шар валялся там внизу, в нижней секции. Вот старое седло производитель не буду говорить но работают они замечательно сейчас к сожалению этот производитель такие седлы не производит вот но поделюсь с вами как я их меняю после разборки я выявил что шары тоже имеют неравномерный износ и их желательно менять сразу с седлами то есть новые седлы новые шары ставить Седло запрессовывается на конус через вот такую уплотнительную резинку. Для того, чтобы его поменять, его нужно просто вытянуть вверх. Вот. Для этого я использую вот такой болт. Это М20, строительный болт обыкновенный. Две шайбы к нему. Длина болта может быть около 140 мм. Вот. Заводим болт снизу. таким образом ставлю вот такая шайба у меня есть просто нашел вот такую шайбу ставлю подкладываю снизу головку болта удобнее всего придерживать такой накидной головкой через кардан Придерживаем, смазываю резьбу силиконом, вот, накручиваю высокую гайку, ей удобнее работать и, на мой взгляд, она прочнее. Даем натяжку. Для этого лучше использовать вот такой короткий накидной ключ и трубу. Если проворачивается, придерживаем снизу, опять же накидной головкой, и начинаем тянуть. Здесь не очень удобно, у меня боровая установка загружена на землю. Это второе седло я пытаюсь вытащить. Первое вышло. Вообще легко, без проблем, но вот этому даю уже хорошее хорошее усилие, пока не могу устроить. Это, кажется пошло. Все, вышло седло. По характерному щелчку стало понятно видите оно легко идет берем обыкновенный ключ на 30 снизу лучше придержать все оно вышло даже и держать не надо ничего вот пожалуйста И таким образом вынимаем все оставшиеся седла. Единственное, для нижнего ряда нужно использовать более длинную шпильку. И, скорее всего, приваривать в этом месте шпильку, поскольку с головкой вы болт туда не просунете, и гайку накинуть снизу практически тоже нереально. То есть нужно либо болт... С зацепом с каким-то. Да, либо приварить можно. Если кто знает, как выглядит оригинальный съемник, поделитесь, пожалуйста, об этом в комментариях. Буду признателен. Вот так выглядит седло, которое отработало ну, 4 года точно, по-моему, даже 5. С нижним рядом седел я решил не заморачиваться. И просто приварил шпильку. Строительная шпилька. Купил метровую. Вот она. Просто ее приварил к нижнему седлу. Все равно седло изношены. Они уже не нужны. И я думаю, ничего страшного в этом нету. Но в полевых условиях это очень значительно может ускорить работу. Сейчас попробую выпрессовать седло. Оборвало сварку. Нужно лучше приваривать. Приварил получше. Видно, вода аж кипит. Пробую вытягивать. Похоже, что вышло, судя по звуку, пробуем <звук> ключом. Да, все оно вышло. Вот, наверное, Опа. Существенный недостаток такого способа в том, что шпильку потом приходится отрезать сваркой. Я бы не рекомендовал использовать этот способ, если только в крайних случаях, когда ты в поле и у тебя нет другой возможности. А вообще нужно, конечно, придумать какой-то зацеп. Ну вот, взял новое седло, подготовил посадочное отверстие под седло все почистил щеткой хорошенечко и начинаем с нижнего ряда на новое седло одеваю новую резиночку сейчас его смажем силикончиком и установим в гнездо беру новое седло силиконим резиночку вставляем в окно беру трубку которую использовал как усилитель для накидного ключа она идеально подходит прям становится на седло и ударом кувалды сажаю седло в посадочное отверстие ну все вот по характерному звуку понятно что седло на месте так поступаем со следующими если мешает лунжер проворачиваем коленвал предварительно включив распределитель поскольку насос у нас на гидроприводе аналогично сажаем оставшиеся два седла так вот это Так. Ну и теперь верхний ряд. Ну аналогичным образом. Верхний ряд все делал. Опа. И вот так. Вот так. Ставлю трубку и ударом кувалды не очень удобно здесь Ну, собственно, все готово. Бросаем шары, закрываем крышки. Тут дальше уже все понятно, да? Ну, любо дорого посмотреть. Ну вот, работа закончена. Новые седлы, новые шары. Все на своем месте. Приятно посмотреть. Будем надеяться. По заверению производителя седлы имеют высокое качество и отработают не один год. Все, всем пока. Ребят, подписывайтесь на канал. Оставьте, пожалуйста, свои комментарии. Расскажите, кто... И как вытаскивает именно нижние седла. Может быть, у кого-то есть съемник, поделитесь, пожалуйста. Все, всем пока.